Это я сделала для Ульяны. Это ее денежный конверт. Это из пакета от подарка. Сзади на господи, поролоне и каждый поролон в коробочку сделала. А тут болтушечки болтаются. Тут вот так вот. Смотрим, что дальше у нас. Открываем конвертик. Открываем. Здесь у нас поздравление. Как видишь. Это я уже свои 500 рублей вложила. Здесь у нас буковка. Имени Крис. А это я не знаю. Просто вот у меня поперла какая-то хрень в голове. Это что-то типа веера. Но это с талисманом. Вот ключик. Ключик. Вот он достается даже. Короче, такая вот аля фантазия, но такого конверта еще ни у кого не было и никогда не будет, потому что кто ж додумается. Вот, короче, как Женька сказал, целый клач получился. Вообще очень прикольно, мне очень нравится. Но ну, если не понравится, выбросит, да и все. Главное, что круто юбилей отметим.